меня уже обед, я нахожусь в Китае. Друзья, мы сегодня будем говорить о будущем легкой промышленности. Я буду крайне серьезный, это займет скорее всего где-то минут 30-40 и в конце дам плюшку, небольшую по поводу этого всего. Смотрите, какая ситуация. В ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем, нас ждет Реально автоматизация и целая революция. Процентов 70 наших производств, к сожалению, не выдержат этого всего и уйдут на покой так называемый, как бы это печально не звучало. Давайте посмотрим правду в глаза. В Странах СНГ колоссально не хватает рабочего персонала. Если посмотрим корень этого всего, виноваты мы сами, почему? Потому -то как уже ну, сколько у нас года, два наверное, или три, проблема существует. Еще лет пять назад все было идеально. У нас хватало швей, и мы не задумывались о том, что будет проблема. Никто из нас не занимался э, правильным обучением мотивация персонала. Давайте посмотрим на рынок IT. Посмотрите, насколько там мотивирует свой персонал. Чем мотивирует, как. Да, понимаем, что там немножко это услуги и там немножко другие, другая прибыль. Но э, сейчас дам несколько фишек, которые, возможно, вам помогут в работе. к примеру, да, если у вас девочки работают хорошо, вы можете им давать абонемент на массаж. у нас есть больная часть ушей, это спина. массаж лучший повод, и вы будете лучший начальник во всем мире, скорее всего. Вы можете взять в аренду, либо купить, к примеру, массажное кресло и лучшим швеем вытопать талончики на бесплатный абонемент, так называемый, да? А остальные могут за денежку, и таким методом вы можете окупать это же кресло. Это будет тоже один из вариантов мотивации. Сейчас, к примеру, в Украине идет... Колоссальные проверки да, по поводу оформления, а девочки не хотят оформляться, потому что они не уверены в вас, не уверены в принципе в своей зарплате. В Харькове, к примеру, да, очень много производства работает на индивидуальном пошиве и очень тяжело переходит на операционную работу. Девочки сами не хотят, потому как это привязанность. Отработает она хорошо год-два-три, через три года она не сможет шить. Индивидуальный пошив, то есть масс-маркет по индивидуальному пошиву, как это в Харькове принято, к сожалению. Один умный человек сказал, разделяю властвуй. Не просто так это сказано. Если вдруг пройдут сюда, в Украину, к примеру, инвестиции, друзья, мы не выдержим. Вообще не выдержим. Я на выставке общался с болгаром. Человек занимается производством постельного белья. Что я вам скажу, как только у них все наладилось, у них пошли а, так называемые инвестиции извне. Он сейчас выигрывает полмиллиона долларов на автоматизацию производства. Вот так вот, а у нас сколько, 1235 две, три, пять долларов сравнимо, увы нет. За эти деньги мы сможем только купить пару прямострочек от как говорится, и еще, может, какую-то мелочь, и заплатить зарплату. Вот. А самое еще интересное, 30% он оплачивает из этой стоимости, 70% оплачивает государство из полученных налогов. У нас могут только налоги брать пока что. Возможно, это, надеюсь, точнее, что это изменится в скором времени, но пока такая ситуация есть. Как только будут заходиться крупные игроки на рынок, такие как Zara, такие как Inchindem, может быть, еще какие-то, Adidas, друзья, там есть финансы для того, чтобы пропихнуть свой законопроект, пролоббировать свои интересы, и в итоге, поверьте, сделают так, что наше производство процентов 80, скорее всего, умрет, остальные более сильные либо соединятся вместе, либо же начнут заранее думать. Поэтому нужно уже включать мозги сейчас и начинать двигаться дальше. Я об этом говорил на Харьков Флэшни два раза, о том, что нужно автоматизировать свое производство, вот. и буду говорить еще неоднократно. А... После того, как я приеду из Китая, это будет 7 ноября, мы планируем собрать швейников и поговорить о работе с Китаем. Как это вообще возможно и что интересного можно там вынуть. Китайская куртка, к примеру, стоит в Китае на опте 5 долларов. Десна на тоненьком силикончике, в хорошем качестве. У нас себестоимость такая, не получается. Первый момент, у них есть свое сырье, то есть материал. Я на выставке смотрел оборудование по производству тканей, по покраске ткани. и один из вариантов как раз крупным производителям ставить себе небольшое производство тканей, то есть какие-то мелочи, которые будут делать индивидуальность своего изделия, чтобы невозможно было подделать, прокрашивать, делать принт на ткани, ну и так далее. Второй момент фурнитура. У нас в Украине пока фурнитуры ну, своей практически нет, все привозное. Как бы это ни было печально, ни один из наших швейных производств практически не может похвастаться полностью автоматизированным производством, увы. В каждом производстве у нас нехватка швея от 30 до 70%. Я сейчас буду вспоминать цифры, которые я говорил на Харков Fashion, но, возможно, я немножечко ошибусь. Если кому интересно, могу цифры скинуть чуть позже каждому в личку. Давайте возьмем средненькая. Да? К примеру, возьмем цех на 60 человек. На 60 машин. И возьмем среднее, что нехватка 50 процентов. Я думаю многие поймут, кто отшивает. Но наш рынок готов кушать нашу одежду, поэтому мы скорее всего будем что делать? Искать аутсорсинговое предприятие и давать подавальческому сырью работу. В этом есть огромные минуса по причине того, что вы можете передать свою модель, ее могут слезать как ни крути второй еще интересный момент если им вдруг подвернется работа которая более интересная более э, воплачиваемая они с легкостью встанут как говорится и возьмут начать начнут работать с другим человеком а вашу работу отложат завтра точно так же вы не защищены если у них же станут выйдут это ваши проблемы Вы это даже не их не проблема частично Стоимость работы довальческого производства у нас ВИИ умножить на X2, да? потому как им тоже требуется покрывать свои расходы по производству, по захватам. Качество, да, скорее всего, будет ниже по причине того, что у них... это не их производство, точнее, это не их изделие. И в тот момент вам точно также требуется взять своего технолога, отправить он запуск еще брать человека, который будет дополнительно проверять данное изделие. Не так ли? Это тоже финансы. Вот давайте посчитаем о том, что куртки в основном шьют где-то порядка 2,5 штуки в день смену. 30 человек умножить на 2,5 куртки и умножить на 6 дней в неделю умножить на 30 человек. Если мне память не изменяет, это порядка девяти долларов. Вы переплачиваете только на аутсофтинговую компанию, которая, в принципе, не снимает с вас риски никаким образом. За один месяц девять долларов. Как вы думаете, насколько это много или вообще это мало? Как это вообще для вас нормально? Девять долларов отдавать просто какую-то другую, на другое производство, для того, чтобы ваше производство не зарабатывало, и в этом формате у вас себестоимость куртки, соответственно, будет вырастать. Вы не сможете конкурировать с, даже с украинскими производителями, которые будут более инновационными. Не так ли? Если кто-то не согласен, не соглашается, может написать мне и мы постараемся поговорить уже на цифрах. Я люблю цифры и цифры говорят много. Так, Но это еще не все. Вы же помните, что у вас есть производство и там 30% по факту не загружено. Соответственно, вы оплачиваете за помещение, плюс вы оплачиваете за отопление. Это в минимальном формате, я так понимаю, порядка 70-80 квадратов и порядка 200 долларов. Также на привлечение клиентов порядка 150 долларов вы тратите. еще дополнительно, вроде немного, да? Ой, не клиентов, прошу прощения, а на привлечение швей на привлечение швей вы тратите порядка 100-150 долларов в месяц для того, чтобы у вас не простаивало хотя бы эти 30 машин. Вот такая задача. Но это еще не все. Дальше мы пойдем считать другие вещи. А скажите, пожалуйста, если мы говорим за куртку, а... наборка синтепона, отстрочка, ну, стежка так называемая, Куртки занимает сколько, процентов 40 надо или 50, если я не ошибаюсь. Стоимость пошива изделия полностью 5 долларов. Мы берем порядка 40 процентов, это 2 доллара, да, умножаем на 60, потому что 60 шлей и умножаем на 2,5 куртки в день. Это вот вы получите ту разницу, если мы поставим автоматы. К примеру, наборка синтопона, стежка. Если мы говорим еще с лазером, то есть, возможно, еще притачивание молнии, возможно также производство кармана. Если это небольшое производство, на большом желательно ставить карманный автомат. Занимает где-то на автомате порядка 20-25 минут. Швя, сколько это будет делать? Мы можем посчитать. Если у нее две с куртки в день. 40 процентов грубо говоря полтора куртки 1 2 куртки точнее да? 1 1 куртка ну тут одна куртка посчитайте ну, с девочкой у нас любительница прийти пораньше, точнее прийти попозже уйти пораньше где-нибудь погулять а, еще очень большая боль когда девочка получает зарплату и к сожалению уходит в запой да я такие видели вещи к сожалению а все это из-за того, что по факту мы не работаем со своим брендом, с брендом своей компании, с личным брендом. Давайте посмотрим в правду в глаза. У нас работают девочки от 35 или от 30 минимум и выше. Молодежи практически нет. Потому что это непрестижно. Непрестижно почему? Да потому что я приду к себе, к друзьям, там, в компанию и скажу, что же я. Швея приравнивается к, к уборщице посудомойки, кому угодно, но не к нормальной профессии. Кто идет в ПТУ? В основном малоимущие, которые по факту нашу профессию и загибают. В скором будущем вы увидите, как профессия швея просто вымрет, как динозавр. Такое может быть. Вы должны к этому быть готовы. А представьте, если зайдет бренд Zara, там Dem, какой угодно бренд более крупный, более известный. И эта же девочка молодая, пойдет туда работать и придет себе в компанию и скажет, а я работаю на Ngin Dem. Друзья, я хочу, чтобы ваши бренды ассоциировались минимум как Zara. Минимум хотя бы. Потому как вы над своим брендом должны работать. Да, это дорого, да, это долго, да, это труд, но поверьте, это окупается. Я хочу, чтобы ваш сотрудник гордился вами. Если спросить такой тайный опрос, желательно не в производстве, а насколько нравится тебе работать, что ты думаешь о своем руководителе, я думаю, вы очень много услышите того, чего не хотели бы слышать. Вот когда вы сделаете так, что ваши сотрудники вас ценят, они готовы за вами идти, они видят вашу цель, они понимают вас, когда вы уже добились успеха наполовину это уже замечательно но это тяжелый труд на самом деле если посмотреть на рынок Азии на производство их не да то мы увидим там огромное количество швей мужчин у нас во всем цеху если один два человека есть это хорошо качество и скорость этих швей ну, качество она такое же как и у нас не хуже по поводу скорости в два раза выше. Вы видели, как они работают? Они как роботы. Увы, у нас так еще не умеют, и то не хотят. Прежде всего. А -а -а я знаю, как привлечь мужчин. В «А -а -а. Мы знаем статистику небольшую такой, да? О том, что у многих швей есть те же самые мужья, которые лежат на диване, давят диван, пьют пиво и классно смотрят футболец, но ни в коем случае не пойдут работать в швейный бизнес. Для них это позорно-призорно. И бедная девочка, швея приходится ей работать круглосуточно для того, чтобы кормить себя, ребенка и этого мужика. Вот. Для того, чтобы все-таки начать его заставлять работать и в нашем деле, в швейном бизнесе, поднимать легкую промышленность. Можно поставить циклические стежки, если мы говорим за... Какое-то более легкое производство, если что-то серьезное, конечно же, автоматы более серьезные. Но сейчас мы говорим о куртках, они не такие тяжелые. Я говорю о том, что уже мы сэкономили на давальском сырье, то есть то, что мы не успеваем на аутсорсинговой компании 9000 долларов. Я говорил о том, что это в месяц. Это в месяц на 30 человека, которых у нас не хватает из 60. Да? А потом я говорил о том, что мы сэкономили также, получается, на производстве, а, то есть производство на автоматах, то есть стежка, наборка синтопона, притачивание молнии, кармана производство, и, соответственно, лазером вырезаем это все. Это занимает порядка 20-25 минут изделия. Сколько тратится на производство данной куртки, вот именно стежки, этого всего, что я перечислил, ваша швейна сколько тратит? Полдня? но ну, давайте пересчитайте, насколько это выгодно или невыгодно и потом нужно будет вам аутсорсинговая компания или в принципе обойдемся как-нибудь без них, что скорее всего для вас будет интереснее. А дальше я говорю о том, что мы еще тратим деньги на привлечение швей, мы тратим деньги получается на простое производство нашего, ну, точнее на помещение, на отопление, которое в принципе не задействовано. Это тоже немного много ни мало, но бьет по ногам. Иногда и этой копейки не хватает. Вроде как все, да? Нет, это еще не все. Вот. Дальше мы пойдем говорить уже о насущном. Это все в общем порядка 15 тысяч долларов. В один месяц вы можете сэкономить при автоматизации вашего производства. Сезон обычно 2-3 месяца в году. Вот как раз один из вариантов за, получается, это время. В не сезон, повторяюсь, не в сезон, поставить оборудование. Если мы говорим за 60 швей, которые требуются, требуются три машины, которые будут работать круглосуточно, которые будут работать будет и днем, и ночью. В чем ситуация? Данная машина может работать круглосуточно, и мы можем брать помещение, в котором будут работать как на вышивальных машинах, получается, да, то есть а, у нас есть смена одна и смена вторая, там могут работать мужчины. Это же уже не позорно, да, мы же не работаем за швейной машиной, мы работаем уже за автоматизированным оборудованием, не так ли? Ну, могут, конечно, работать и девочки. Плюс за тремя машинами могут работать только всего два человека. Один человек является оператором, и один человек, который является помощником оператора, может получать смену до 40 долларов это скорее всего даже на максимум и вы скорее всего будете платить меньше и помощник будет получать порядка 20 долларов и это будет по идее замечательно вот давайте считать сколько получает ваша швея за то что вот она потратит ту самую золотую серединку да то есть 40 процентов изделия это наборка, еще раз повторюсь, синтапона, это стежка, это притачивание молнии, изготовление кармана, если даже если не больше. Стоимость изделия 5 долларов, да? 40% вы вычтите, называется, из 5 долларов, это порядка 2 долларов. Вы умножите на 60 курток и умножьте на 2,5 куртки, точнее 60 швей на 2,5 куртки в день, которые они отшивают. Вот вам еще маленькая плюшка, которая стоит денег. Вот. Второй момент мы конечно же готовы как никто другой запустить данное оборудование под вас под ключ, не просто нажать кнопочку как это большинство делает, нажали кнопочку машинка работает, ставили максимум свои шаблончики на своей ткани, с лучшими нитками а-ля Гутерман идеально работают нет, мы возьмем ваши нитки, возьмем вашу ткань возьмем ваш крой почему? потому что это очень важно если у вас крой ручной, это конечно же и для нас будет адом Потому как верхний и нижний слой отличается, И если мы говорим за шаблонный автомат, поверьте, это сложно воплотить так, чтобы все идеально работало. Но мы это можем. Второй момент, если мы говорим за машину с лазером, мы можем, особенно если мы говорим за двух, там, четырех, шести головочные машины, вы одновременно можете, к примеру, делать там, шесть спинок, к примеру, там, шесть видов, там, точнее шесть пар полочек там кого с воротниками там и так далее так далее так далее то есть все что влазит в поле следующий момент вам не требуется уже в этом формате закройщик вы просто вырезаете квадраты которые вам можно запяливать данную машину и что дальше дальше машина делает сама стежку машина сама делает получается отстрочку и машина если это требуется делает карман, накладываем сверху еще одну матрицу и после этого мы вынимаем эту матрицу и она может вам сделать лазерную подрезку вашего изделия. Да, она полностью не подрежет по причине того, что она будет загибаться. Мы настраиваем так, чтобы машина работала максимально эффективно девочки потом нужно будет буквально подрезать пару уголков для того, чтобы вытащить э, свою детальку, к примеру, ту же самую спинку, полку и так далее, и так далее таким образом вы экономите еще немножечко денег на нами не любимыми закройщиками которые часто воруют ткань которые по факту бывают моменты когда они уходят и потом появляются у нас проблемы давайте говорить честно не у всех у нас автоматизированные линии стоят которые в принципе убирают человеческий фактор всевозможные такие риски да вот такая вот вещь друзья. Вот. Что дальше? Мы упираемся еще в механика. Наши механики не хотят по факту работать. Им легче дешевле а, сделать прямосрочные машины, белоки, чего угодно, но только лишь не вот подобное оборудование. Потому как Зачем? Тут же нужно париться, тут же нужно потратить большое время на нее. Увы, неинтересно. Но мы готовы. Вашего специалиста. Опять-таки, мотивированного специалиста. В процессе установки сделать небольшой ликбез, обучение. И в процессе работы мы готовы что сделать? По телефону сделать консультацию для того, чтобы вам было легче, чтобы вы понимали, что все хорошо. Но, второй момент. Если ваш человек не справляется, наши специалисты могут выехать и решить данную проблему. Естественно, если это не гарантийный случай, это не может быть бесплатно. К сожалению, такова реальность. Но это факт. Следующий еще моментик, который мы часто не учитываем. И меня некоторые будут ругать, но я закрою уши и все равно это скажу. При покупке любого специфического оборудования я рекомендую, настаиваю, чтобы вы покупали еще запчасти. Я прописываю контрольный пакет запчастей, который вам гарантирует нормальную работу в сезон. Представьте, когда вы купили там оборудование там на 50 тысяч долларов, да, и у вас оно стало. Я не говорю там за одноголовочную машину, да, я говорю, например, за шестиголовочную машину. И вот у вас шестиголовочная машина стала, То есть у вас ни одна голова нормально не работает. Друзья, это а вот они должны работать э, круглосуточно, и в итоге получается ситуация. Мы заказываем дополнительную деталь, мы сами, как говорится, рискуем там экспресс-доставку, мы сами прекрасно понимаем, что там тоже могут быть риски по срокам. Мы тратим колоссальные деньги на доставку, потому как экспресс-доставка вот 20 килограмм и стоимость ее там порядка 10 долларов. Много или мало это? Ну я не сказал бы, что это мало с учетом того что вы потратили бы те же самые деньги на эти же запчасти мы на них зарабатывать не собираемся поэтому для вас будет выгодно эти запчасти заказать положить себе в комодик и она будет замечательно лежать создать своего часа Таким методом вы отработаете там год два три пять десять как говорится без серьезных простоев как по мне это важно в процессе автоматизации это одно из болючих тем второй момент по поводу механика еще да если механик неплох и вы понимаете, что хотели бы еще натаскать его, да, мы готовы организовать для него обучение в Китае. Либо же привезти китайца к вам на производство во время установки, он расскажет много чего интересного. Стоимость данной опции все будет по входу, то есть это перелет, это проживание в отеле, питание ну и так далее. То есть это порядка тысячи, полторы тысячи долларов в зависимости от места, где это будет проходить откуда будет вылет ну и так далее вот такая вещь да кстати запускаем оборудование только лишь не в сезон почему потому что запуск оборудования происходит не быстро говорю сразу запуск оборудования проходит где-то порядка месяца бывает чуть-чуть затягивается по причине того что есть у нас наши партнеры по производству тех же самых шаблонов точнее мы пишем программу они это все вырезают почему мы работаем с ними да потому что у них есть все виды пластика, любой толщины и все замечательно, Не нужно покупать по штучно, которые стоят беженых денег, потому как они закупают его там крупным, вот. но у них есть моменты, когда у них есть крупный заказ и они не готовы сейчас брать сию секундно изготавливать нам шаблончик, стоимость является какой-то какой минимальный. поэтому есть такой момент. Стоимость запуска оборудования у нас платная. Платная почему? Потому что мы запускаем оборудование под вас. Мы запускаем оборудование, соответственно, берем ваше лекала, мы отстроим для вас э, матрицы, мы пишем под вас программу, мы это все показываем, как это изготавливать, для того, чтобы вы потом в процессе работы сами могли себя обеспечивать этим всем. Вы можете записывать это на камеру, вы можете посадить туда хоть три человека технаря, которые этим будет будут обучаться. Вот так мы работаем. Я думаю, никто еще пока больше такое в Украине так процентов не делает. Потому как мы делаем матрицы не только для себя и для наших клиентов. Вот такая вот история. Вам уже дальше думать, что вам интересно, а что нет. Интересно вам. Порядка 50% экономит на себестоимость уже в следующем году. Или, в принципе, зачем? И так хорошо, а завтра будет как будет. Тоже вариант, тоже можно. Но тут нужно хорошо подумать, насколько важно вам завтрашнее будущее. Да, кстати, плюшечка, если кто досмотрел до конца. Вот, я могу дать вам мой хак. Но... Когда вы напишите мне комментарий, либо в личку, я отвечу вам на вопрос, где искать правильного сотрудника, оператора, который будет работать за данной машиной. Таких людей на самом деле вокруг нас огромное количество ходят. мы просто туда не смотрим. Мы знаем фишку, как можно привлекать этих людей и кто они вообще по специальности для того, чтобы максимально быстро они обучились и качественно работали именно на данном оборудовании. Так что жду ваших комментарий вот. и еще маленький презент Ты уже в конце, только тем, кто досмотрел до конца. А, ситуация такова, Смотрите. стоимость запуска оборудования 300 долларов, это на одно изделие, это на одно изделие несложное. Если мы говорим за сложное изделие, конечно же будет другая цена. Но а, буквально до 1 декабря я угу. даю скидочку на установочку. Скидка будет составлять 100 долларов. Скажите, что это маленькая скидка, возможно, и маленькая, но наши расходы несопоставимы, потому как наши расходы в <класс> запуске этого оборудования более чем 200 долларов. Потому как э, часто бывает, что даже мы какую-то мелочь не заметили в процессе производство матрицы, написание программы и матрица побилась там, например, да, там либо же она не подходит под вашу деталь. А у вас действительно косой кривой крой и а, то, что мы рассчитывали, оно не подошло и приходится заново переделывать а, какая-то фурнитура которая, в принципе, должна работать была нормально, не подходит по причине того, что у нее есть какие-то, например, заклепки либо какие-то вещи, которые там где-то цепляются, да, и в итоге нам нужно по-другому все переделывать. Вот такая вот ситуация, поэтому, друзья, можно, конечно же, вам запустить эту машину буквально за 3 часа, мы это тоже готовы сделать, то есть просто приехать, подключить проводочки, поставить на место ее и вставить в розетку, показать что она включена и она прошила там тестовый стежок не вопрос Три часа это все легко точно так же как прямострочка. а вот когда вы начнете а, сами заниматься запуском этого производства то потратите 2-3 месяца если вы это будете делать, как это большинство, в принципе, делают. Когда машину привезли, кнопочку нажали, они классные, они вам поставили оборудование за три часа и денег не взяли. Да. Но потом вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно написать программу. Это боль. Будет колоссальная куча ошибок, потому что нужно понимать, откуда нужно начинать, и где нужно, допустим, папочку приподнять, либо опустить. Второй момент. Боль по тем же самым отрицам, из какого материала это делать, где это делать, как это делать, вот как писать, какой программе. Вроде как не сложно, и это можно передать на словах, но поверьте, когда вы будете заниматься сами установкой оборудования, вы сами увидите огромное количество своих ошибок и поверьте это будет стоить намного дороже и если мы посчитаем еще тот простой который будет стоять оборудование и тот человек который будет заниматься этим всем то есть ему что же нужно платить зарплату поверьте это будет в разы дороже как минимум в 3-4 раза дороже в минимум формате если мы говорим еще если это будет под сезон друзья это баста вот такая информация вам в раннее утро воскресенье. Жду ваших комментарий. Надеюсь на понимание. Вот. И всем бобра, как говорят. Все.